Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вот меня многие коллеги, особенно технари, преподаватели, ну, просят э, помочь, что ли, разобраться. Говорят, мы запутались в этом словоблудии, в этих в ГОСах, стандартах, подходах, компетентностях и прочих. Объясни на пальцах, что это такое. Вот что это, говорит, компетентный подход? Говорит. а как нас учили? Говорят, у нас был организационно-деятельностный подход. То есть нам организовывали деятельность студентов, то нам давали глубокие прочные знания, а мы их не умели применять, оказывается, на практике. А сейчас, как? а сейчас студентам даются компетенции. Они чуть ли не должны готовиться прямо на конкретное рабочее место и сразу... Правда, наши ракеты летают до сих пор, а вот сейчас проблемы с новой техникой появляются, с новыми поколениями инженеров. Вот. А еще, говорит, бывает, бывает, бывает контекстный подход. Это что? Это как нас учили. В контексте той деятельности, которую я буду выполнять там, в КБ, допустим. Да? Я делаю ну, проект по дизайну машин. Я же то же самое сделал, что инженер. Расчеты, подбор подшипников, чертежи. Пояснительную записку и так далее Я, по-моему, в КБТУ, может, также буду редукторы проектировать То есть в контексте Так что ж, нас неправильно учили? Да правильно учили Живем же, страна же родная живет Медиков, студентов учат в контекстном подходе В контексте той работы, которую он будет выполнять У них наступает рано специализация, уже. невролог да, Он и в клинике там ходит и прочее Ведет больных, на старший курс даже Оперирует уже будущие хирурги Какие-то простейшие операции Ассистирует профессору и так далее То есть так учили Говорит, а еще какой-нибудь подход есть? Говорю, есть еще один подход. Какой? Феноменологический. А это что такое? А там, говорю, главный тезис очень простой. Образование передается только воздушно-капельным путем. В живом общении педагога и студента. Информацию можно передать по интернету и заниматься словоблудием, дистанционное образование там, электронные лекции и прочее, прочее. Информация передается, а образование передается только воздушно-капельным путем. И никак иначе. И еще про образование, уважаемые коллеги. Вот в Древнем Риме люди, оставшиеся в веках, их имена, выражения. Вот был там Катон старший, Катон младший, не помню, кто из них, который любую речь завершал фразой «Акарфаген должен быть разрушен». А были еще Синейки. Был старший Синейка, был младший. Один из них драматург старший. От младшего осталась такая фраза «Мы учимся не для жизни, а для школы». То есть та же самая занудная вещь, завязшая в зубах. Школа мне ничего не дает, университет мне ничего не дал, никогда я ничего не интегрировал, такие алгоритмы мне в жизни не приходили, А Оказывается, еще троечники в Древнем Риме ныли на ту же самую тему. Но вообще все очень просто. Да? Вот сейчас такая тоже интересная концепция появилась. Один из авторов так сказал, да? Вот, ребята, из тысячи детей, которые приходят в школу, один гений. Один будущий Туполев, Куралев, Бландау и так далее. Вот. Но мы-то узнаем, что он гений, только когда ему 30-33 года, в возрасте Христа. А сейчас-то ему только 6 лет. И надо на него вывалить вот весь объем классический объем гимназии, который в нашу школу, собственно, не дает. Ну, кроме древних языков. Или давало в советское время. Сейчас гораздо хуже, конечно, все. А остальным, ну, некий средний уровень. Они все что-то усвоят. Они хотя бы будут владеть знаниями, чтобы потом своих детей заставлять учиться. Вот я хорошо учился, вот ты двоечник. Ну, как же ты докажешь, ты учился, если ты ничего не знаешь из школы? То есть в школу ты приходишь не сам, тебя приводят родители насильно, и насильно, да, насильно тебе вбивают 11 лет определенный объем информации, даже не говорю знаний, информации. Но из тысячи один будет будущий гений, ему надо дать весь объем информации, все знания, а дальше он будет уже работать, развиваться. Но и остальные тоже не пропадут, все нормально. Вон наши троечники – это очень грамотные люди по сегодняшним временам, мои одноклассники, скажем. Вот. А в УЗИ лекционно-практическая система обучения. Студент учится сам. На лекции ему только дают канву, куда идти, что смотреть, что почитать, какие там расчеты сделать. То есть лекции вузят, не конец уроков в школе, побежали пиво пить. Побежали в библиотеку, в интернет, за рабочий стол, за компьютер, работать, читать, обучаться. Студент учится сам. Вот, собственно, в этом стоит суть образования. Все остальное слава Вы знаете, мы сегодня так и не уйдем от темы образования. Вот это многострадальное ЕГЭ, который кто только не ругает, только ленивый. все это. Ладно, не будем обсуждать. Но вот сейчас говорят, а что, говорит, хотите, сейчас уже есть учителя молодые, которые жертвы ЕГЭ. Вот одна женщина пишет, дочка написала контрольную работу, или диктант по русскому языку. Ну, все, я прочитала, все отлично, все грамотно, слова все правильно написаны, запятые. Но стоит четверка. Я пошла в школу, учитель спрашивает, а почему 4 поставили, вроде все грамотно, все правильно. Говорит, нет, у нее есть одна ошибка, какая. Она слово «трамвай» неправильно писала. Как? Она написала «трамвай», она написала писать «транвай». Почему «транвай»? Проверочное слово «транспорт». Другая учительница убеждала, что картина висит на стене, проверочное слово «вес». Не знаю, шутки или байки, но очень похоже на правду. И вот по поводу «транвая» или «трамвая». Тоже сплошь и рядом можно слышать такую вещь, да, Троллейбус. Ну, вообще, вот автобус, да, омнибус, когда-то был старинный еще такая, с лошадями. Ну, вагон, что ли, вагончик. И вот этого омнибус происходит создание. Автобус, автомобильный бус, автомобильный омнибус. Да? Троллейбус, это троллей. Вот эти провода, которые два над дорогой висят, по ним штанги, троллейбус, они называются троллей. Только ведущие шины, с которых снимается напряжение. Это троллейбус, а не троллейбус. Да? Что там еще? Да, трамвай, да. Это он единственный транспорт городской, который называется по имени Создателя. Был такой ирландец Отрам. Вот в честь него. Такой электрический вагон на рельсах с одним проводом контактным. В честь него называется трамвай. Есть еще такой транспорт, фуникулер. Его постоянно путают с канатной дорогой. Канатная дорога, вот, в горах там, для горнолыжников. Да? Это на канате едет такая вот кабинка, или кресло. Для лыжников а фуникулер это тоже вагончик он едет по рельсам но в гору а в гору так не проедешь поэтому там еще третий рельс он такой зубчатый и шестеренка специально есть который цепляется и поднимает фуникулеры есть там в киеве на дальнем владивостоке так то гористая местность куда-то надо подниматься там даже пол сделан так вагон наклон стоит а пол сделан так чтобы люди стояли ровно и вот такие в горке с горки на горку поднимаются это фуникулер называется а остальные автобусы, троллейбусы и трамваи, ну, мы их каждый день видим в нашем городе, в том числе. Но пишется не так, не от слова «транспорт», а от слова «отрам», от фамилии, либо «троллей», либо «автобус», «авто». Вот так. Уважаемые коллеги, теперь опять же о языке произношения, о комильфом. Ну, есть, знаете, видимо, такой профессиональный жаргон, что ли, иначе просто нельзя произносить. Ну, как моряки говорят, да? «Будем писать рапорт в Мурманск по поводу поломки компаса». Моряки так произносят, да, компас, Мурманск, рапорт, не рапорт, не Мурманск, и не компас. Это для сухопутных, да? Скажем, правоохранители в милиции, в прокуратуре. «Дело на преступника возбуждено, и преступник осужден». Не осужден, а осужден всегда, возбужден. Вот, ну вот, ну, жаргон профессиональный, так их, так учат. А вот в других слоях населения или просто вот, тоже есть, вот, когда ударение, да, вот как правильно, без, вот, ну в компьютерной среде, да, математическое обеспечение, матобеспечение или обеспечение. Обеспечить, да? Обеспечение. Да? Обычно так говорят. Обеспечение это правильно, обеспечение не совсем правильно. Но тут такая забавная вещь, вот когда Дмитрий Анатольевич играл в президента Российской Федерации, вот он вся грамотно правильно говорил, обеспечение. Все журналисты, все политики в Москве, все стали говорить обеспечение. А Владимир Владимирович Путин немножко неправильно говорит обеспечение. Все сразу тоже стали говорить, как Путин. Обеспечение, математическое обеспечение, экономическое обеспечение. Но ну, это вот, ну правильно, грамотно говорю обеспечение, обеспечить обеспечение. Уважаемые коллеги, мы поговорим о погоде. Да? Вот мы всегда ругаем, да? вот. Вот. ну и сейчас, наверное, так же будет. Да? До Нового года нет снега, слякать, потом начинается зима, лето тоже в этом году какое-то было аномальное, жара вдруг в августе наступила, не в июле, и, то, и так далее. Да? И вот, что-то там происходит, глобальное потепление. По-моему, что в конце 19 века или начале 20-го, английский физик Юнг, модуль Юнга есть такой в теории упругости, он такой эксперимент поставил, он сделал два парничка, один покрыл стеклом, как обычно парники делают, а второй, пластинка поваренной соли такой же толщины. То есть стекло оно пропускает инфракрасное излучение, не пропускает ультрафиолетовое. А поваренная соль, наоборот, она не пропускает инфракрасное, но пропускает ультрафиолетовое излучение. То есть это модель земной атмосферы. Земная атмосфера не пропускает инфракрасное излучение Солнца, но пропускает ультрафиолет. Так вот там в стеклянном парнике был парниковый эффект, там нагревалось, а здесь не было она говорит, прониковый эффект на Земле, прониковые газы, ерунда все. Если бы у нас был такой прониковый эффект, на Земле было бы как на Марсе. Летом, днем плюс 300, ночью минус 200. Но у нас другая атмосфера, так не происходит. Кстати, вот сейчас про Трампа говорят, он то все сделает. Нас как-то не передели, одну из его речей предвыборных, то он сказал, что мы выйдем из Киотского протокола, мы перестанем тратить миллиарды на программу ООН по защите там, озонового слоя и всяких там, прониковых эффектов. Мы тогда теряем огромные миллиарды денег рабочих мест и прочее плевать на это все но кто-то из умных людей ему подсказал что все это афера озоновые дыры парниковый эффект и прочие прочие вещи у земли есть свои циклы которые никак с этим не согласуются они сама сама по себе работает вот, собственно александр сергеевич пушкин как писал да? про свои времена зимы ждала ждала природа снег выпал только в январе ну прям как сейчас у нас один из физиков как-то говорил, мы бурили древние льды в Антарктиде, в Гренландии. Этот керн, в нем есть пузырьки древнего воздуха. Мы можем оценить, когда в каком столете образовался этот лед, просидеть лазером, и оценить, сколько изотопов и и кислорода в этом пузырьке, в древнем воздухе. А так вычисляется температура на планете Земля. Каждые 500-600 лет происходит такой цикл повышения температуры, потом снижения. Вот сейчас в Лондоне пальмы растут в открытом грунте, а было время, когда Темза замерзало, и еще будет замерзать. То есть Земля – живое существо, она сама знает, что делать, и какие там люди, парниковые газы. Ну, представьте себе, огромная планета Земля, человечество – 7 миллиардов. И нам придет фантазия всех людей собрать в одном месте. Вот 7 миллиардов людей поместятся на площади 40 на 40 километров, площадь толкает плотная толпа, на площадь Москвы. И вот эта жалкая пыль на поверхности Земли влияет на атмосферу со всеми своими заводами, пароходами. Ерунда – это все. Скажем, Россия примерно считается так, 2,5 миллиарда в год выделяет углекислого газа ну, за счет нашей промышленности, автомобилей, там, заводов и так далее. Да? А поглощает наша тайга 11 с лишним миллиардов, в 5 раз больше. И таких стран 5. Да? Вот Россия, Бразилия, Швеция, Финляндия и Канада. Остальные страны живут в долг. Они в атмосферу выбрасывают больше парниковых газов, так называемых, чем поглощает их леса. Вот такая интересная вещь. Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе. Хочу а, Акматова писал, да, «Как вы, вы, когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Александр Сергеевич Пушкин, вот есть великое старей русской поэзии, да, «Я помню чудное мгновение. Оно чем великое, попробую пересказать своими словами, и не получится. Вот Бородино может пересказать, да, беседует два солдата, молодой и старый, один спрашивает, зачем Москву узнали. А здесь только читаешь стихами, как Пушкин. «Я помню чудное мгновение, он легко запоминается, романс есть на эти стихи. Ну, так же все знают, там есть посвящение К, то есть Анне Керн. Анна гостила у нее в Михайловском, там аллея Анны Керн сейчас существует. Она спутнулся камень, Пушкин поднял этот камень, осыпал его поцелуями и хранил потом на столе, как память об этом событии. Я помню чудное мгновение. И где-то в те же самые дни он пишет письмо, тоже опубликованное в специальных сборниках, какому-то другу своему, тоже Хлебекеру или Яземскому, ну, в общем, своему собутыльнику. И там такая фраза. «Так, кстати, на днях у меня гостила здесь Михайловском небезызвестная не тебе Анна К.» ну, с которую я с помощью Божьей, в общем, занимался сексом. Там он другое слово употребил. Ну вот, я помню чудное мгновение, и такое письмо с таким упоминанием такой фразы. Я помню чудное мгновение. Когда бы вы знали, из какого ссора растут стихи? Уважаемые коллеги, опять разговор о казанских улицах. Тоже... Мощная магистраль, улица Павлюхина. Александр Афанасьевич Павлюхин. ну, Собственно, большевик, рабочий, командир рабочих отрядов, которые когда-то в гражданскую войну обороняли Казань от Чехов, от генерала Капеля, вот, кстати, сейчас очень часто развилось много доброчных атеистов и белогвардейцев. Говорят, вот капель, белогвардейцы они все благородные, хруст французской булки и злые, грязные большевики, которые вот их как-то случайно победили. И вот, что, мол, в войсках Капеля были даже дивизии целые, рабочие Водкинского и Жевского оружейных заводов, элита рабочего класса они воевали за, за белых, за свободу, за царя Отечества. Белая армия воевала за учительные собрание, кстати. Царя они уже отбросили еще в феврале. И Иллаборатный процесс, да, рабочий фабрика Фузова, братьев Крестовниковых, Шапова, вот кстати, Павлюхин в частности, они как-то вот были за большевиков, организовали рабочие отряды, и он командиром такого рабочего отряда и погиб при обороне Казани, но в память о нем названа эта улица, естественно, ничего не написано в поясняющих табличках, Да не дай бог кто-нибудь еще доберется и скажет, а что это в честь красного большевика, который воевал с благородными белогвардейцами, у него целая улица названа, давайте назовем улицу генерала Каппеля, Мало улиц Шальновых у нас, назовите другую улицу генералом Капелем. Но вот память об этом человеке, который так понимал историю, так поменял свой долг. Ну, судьба такая. Первая мировая война, революция. Вот. Александр Фанановича Павлюхин, в честь него названа большая улица Казани, идущая, в общем-то, на дороге в аэропорт. Поэтому там перед университетом сделали достаточно широкий такой интересный ремонт, реконструкцию балконов. Ее привели в идеальный порядок. И... Пусть стоит и дальше такая улица в нашем городе. До свидания.